После первого раза вверх ага. выпрямился, ага. а сейчас вон спина поглубит. Ага. Ну Тут. смотрю, ровненький, стройненький есть Настроение? Отличное Раз Дождался наконец-то Вы же уезжали куда-то Ну уезжали, да Вы многофарные помните? Май, июнь. Наверное, в июне. Получается, скреплены, насколько я помню, был у нас сильные с вами, да? да. Что, что изменилось после того сеанса? Скажите? Изменилось. Вверх отлично, вот вверх сделали, у меня плечи расправились, это, а с ногой сначала было более менее пробовал до работы пешком. Угу. Ну как пешком? С я от этого, mm. от мегастроя до этого, ну там далековато, до Лесятника у меня, mm. там гараж, Это. ходил, сейчас пока Ну тяжело, особенно с работы, с работы я не могу уже на машине ездить, я просто не дойду до остановки. Понятно. Вверх у нас расправился, был светулый, был очень сильный склез, по... организм принял форму станка у нас получается. Да, да, да, да. Сейчас полегче это все, Ну, тяжело, когда, вот я когда режу детали, у меня получается вот так я. Ну вот у меня поза вот такая получается. И сколько лет так? 30? Больше. <смех> да. А вот после этой позы вот, когда режу, очень сильно отдает. В ногу. Вы сколько уже на пите? Три года. Успел? Вовремя. Да. Ну, <смех> я бы раньше ушел. Они меня на 5 лет обманули, я с 55 должен был уйти. И это Нет, я ж на севере работал. А -а -а. Я на севере работал. А почему а обманули? -а -а -а. Ну, тебе стажа не хватает, тебе стажа не хватает. Уже пришел, как орать там начал. Я на полгода раньше ушел. Не с 60, а на полгода. Орать начали у меня лишнего стажа. Я говорю, а за это мне кто вернет? Вы сами виноваты. Я говорю, я же к вам ходил ничего не знали, оно в основном дает вот в это вот место вот. ну и это от работы, это как проработал, когда не работаю, более-менее. У меня я когда вы сделали, у меня соседи сразу ходят, хля как выровнялся. Я говорю, вон, и говорю, рядышком и делают хорошо. А тоже горбатеньких много ходит Россия, Я говорю, ну сходи я говорю, Меня поправили Я говорю, он бедненький мучился Со мной, не знаю как Я говорю, там все позвонки Вот так, ну, вот Последнее время, ну видать, от Тоже положение постоянно ключ же, Вот так, рука не, не имеет Начала вот эти пальцы вот, вот, это, вот это место Болит До суда, вот до суда Ну вот, видите, помните я Ага. Пришел. Не, не, вы не такой, вы были вот такой Ну да, сейчас И еще вот когда режу, когда режу, домой прихожу, у меня прям по животу видно, вот так вот Ну покажите еще одну позу, какая получается у станка выставить вот, вот, вот так вот 30 лет вот такой был Да, вот так вот И получается на одной ноге, может а -а -а. вот и нога болит на две не получается, вроде бы ну на двух стоишь, а вот нагрузка на одну Колени идет болит? Колени нет Хорошо. Бывает вот только что сводит, почему я говорю Сводят ноги, обе ноги сводят? Обе сводят, вот а, эти сводит, мы, сводит микро, мы, да? мышцы, вот эти вот мышцы, ну тянет, я не знаю, как их распрямить, как чего, по полосу катаюсь Здесь болезнь есть? есть? Нет Здесь? Ну, так это... Немножко, немножко это. но нормально Ну да, Ром... сохранилось Ромнике. С ума сойти, это получается с июня Июнь, июль, август, сентябрь, октябрь Получается больше полгода и с учетом, что вы продолжаете это же работать Потому что я точно помню, что у вас было здесь как, это, как молния такая чух, чух. Слушайте, и ноги ровные, ничего себе! У вас стас ровный, это все ровно, все сохранилось, как здорово. Вот, пожалуйста, живой пример, да? Полгода. Я, я и говорю, при том работаю. Это при том, что вы работаете в этих ужасных условиях продаж. Ну, крестец немножко сместился опять у нас, да? Сместился. А в, он тогда мы его, наверное, не поправили. До конца. У -у -у -у. Потому что начали, а мне больно. У -у -у. Вы говорите, не, не буду мучить. Здесь. Ну тут чувствуется. Сколько? Три, 4, 5, шесть, 8. Где-то 5, наверное. Востокал? Ага. Ага. Не расслабляется у нас, да? Вот это? Понятно. Здесь? Ну, чуть-чуть. Единичка, если ага. есть, то хорошо, а может и меньше. Здесь? Нет. Здесь? Здесь и есть. Сколько? 5 где-то больно. Ага. Ага. Здесь? Нормально. Здесь? Здесь еще лучше. Uh -huh. Здесь? Нормально. Здесь? Есть где-то uh -huh. на единичку. Ну вот как раз у нас тяжелейший случай, да, был здесь. И вот живой пример. А по поводу того, что вот сколько сохраняется, получается, вот полгода человек, да, работает в тяжелейших условиях плюс Тогда не получилось до конца его поставить с первого раза, потому что страшные искривления были, позвонки были разошлись, и человек ходил в форме станка. Сейчас ходит в форме человека, но есть немножко осталось болевое ощущение. Хорошо. Можно работать, можно жить. Все соседи заметили, все сразу изменения в первый день. Вот полгода прошло, таз у нас стоит ровно, ноги одинаковые. Единственный момент, крестец остался чуть смещенный или сместил себя опять, потому что получается в полуразвернутом виде всегда, да? Выдох. Вдох. Здесь больно. Ну как, это, терпимо, больноваться. Здесь больно. меньше. Здесь не поменьше. Все, умница, все хорошо. Я говорю, ногатая, ну намного же была тогда. Да. Сантиметр на 4, вы что ли? Да, говорили? да, да. Разница больше 4 сантиметров была. Сейчас больше полгода, идеально ровная. Я же как думал? Буду сидеть, пивко попивать, и пенсию да? играть, да. Ну и чего? Ну и чего, вон. Устанка я умру, наверное. Да, пробежимся. Здесь нажимаем. Терпимо. Сколько? Пятерочка. У -у -у. Может, побоюсь. Здесь успал. Вот окончание разжали просто. Здесь. Так uh -huh. Здесь? Нормально. Uh -huh. На единичку. Uh -huh. Ну шо, вот здесь. Ну здесь? А, -а, -а, а, разжался, ягодица была жесткая. Ну а, -а, -а. а сейчас? Нормально. Ягодица была жесткая, сейчас расслабил. Смотри. -ка. была, я думаю, вообще здесь этот, не отпускается. Он все отпустил сразу же. Здесь. Хорошо. Ну, какая мягкая нога стала тоже. Здесь. Больно. Где-то троечка пятерочка. Ну, это отек, здесь. Хорошо. Здесь? Чуть-чуть, единичка поменьше. Все отлично. Вот нажал, сильно нажал. У меня наполовину пальцы вам вошли. Ну тут где-то сейчас единичка, наверное. Ну видите, уже опустила. Мышцы расслабились. Ну-ка, здесь? Ну, чуть-чуть повольнее, она, она мышца, и это отпускается, а это не хочет до конца. Да у вас не годится, была как каменная, а сейчас разжалась, мягкая была, стала. Посмотрим, что у нас с руками э -э -э -э. Не идет совсем, да, Сустав сейчас поставим. Посмотрим, что получилось. Все? Жестко. Да я вас и чувствую и извучил как этого. Да мне лишь бы у вас хорошо было. Я разберусь с собой. Да я доволен, я доволен, не знал как. У меня кто, я говорю, идите, идите. Я говорю, ну смотри, говорю, вы видели, какой хотел. Так, на, на пол наклонились на выдохе. И резко встал. Есть вообще? Вроде бы нет. Еще был. раз. Резко. Есть? Вот тут. А тут и тут хорошо. Ну и хорошо. А ну-ка. Ну-ка. Нет? Хорошо. Гляньте как. Хоть на подиум, как топ-модель. Вот так. Все одеваешь? Ой, спасибо. Ой, спасибо. Ладно, Молодец. Это вы молодец! Большое вам спасибо! Вы молодец! Вот что молодец-то молодец! Ладно, берегите себя, пожалуйста! Устараюсь! Да. Я говорю, да. ну, Давайте, удачи, вам говорю, удачи вам, удачи вам! вам. Сохраните вашу помощь! Давайте, добро ага, До свидания! Ну, вот у меня вопрос такой, вы когда у нас были... У меня два да, раза были. Да, два раза. Ага. И. Ну опишите, получается, что ну, изменилось. По -после, после первого раза вверх ага. выпрямился. Ага. А сейчас вон спина огнуль. Ага. Ну Тут... смотрю, ровненький, стройники есть. Сколько тонн металла вчера переработал? Две. Две тонны металла вчера переработал. Зрение восстановилось, улучшилось. А зрение как восстановилось? Ну, я после этого отдохнул. Через сколько времени? Наверное, неделю или две я отдыхал. Две, две, вот, две, да, две недели после... изменился зрение в ну течение да, двух недель. Я не ходил, не работал. Я просто пришел на работу, очки одеваю. А не вижу. Они я их протирать протираю. На нони взглянул, а я эти риски вижу все. А так общее самочувствие спить как? Ну иной Голова болела вот. Ну мы Им... же сказали, да, да, да. что голова ага. Ну и сейчас и, иной раз шею вот а Ага. Ну шея, большой вопрос Вашей работы с этой искривленной Может опять что-нибудь искривил Ну ничего, ладно, я думаю, что поправится Если что-то Тогда петлю глисон надо было домой приобрести просто подвешивать, немножечко все себя виша, висело, чтобы шея, шея отдыхала, а, да. есть такой прибор, там он недорогой, я ладно, я вот такая, ладно, спасибо вам, я, я вам, рад, вам, я рад, вам. вам спасибо!